Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко, приветствую вас на моем канале. В этом видео расскажу о порядке принятия наследства, какие способы принятия наследства предусмотрены и какие документы для этого понадобятся. Основными нормативными правыми актами, регулирующими данные правоотношения, являются Гражданский кодекс Российской Федерации и основы законодательства Российской Федерации о нотариате. В соответствии с частью первой статьи 1110 Гражданского кодекса, при наследовании имущества умершего, то есть наследство, наследственное имущество, переходит к другим лицам в порядке универсального правоприемства, то есть в неизменном виде, как единое целое. И в один и тот же момент, если есть правила настоящего кодекса, не, не следует иное. По общему правилу наследство принимается в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Наследство принимается одним из следующих способов. Это принятие наследства путем подачи по месту открытия наследства заявления нотариусу. Либо совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Для принятия наследства путем подачи заявления к нотариусу необходимо подать нотариусу заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о правильно наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Заявление подается нотариусу лично, для чего необходимо предоставить паспорт, или направляется по почте, для чего необходимо нотариально засвидетельствовать подпись на заявление. Если заявление подается представителем наследника, необходима доверенность, в которой прямо указано на полномочия в принятии наследства. Для принятия наследства законным представителем наследника доверенность не требуется. Необходимо подтвердить нотариусу основания для призвания к наследству, для чего предоставляются документы, подтверждающие родственные отношения наследника с наследодателем и иных документы. Как следует из пункта 13.1 методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, если просьба наследника о выдаче свидетельства о на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче свидетельства о правильном наследство не требуется при условии указания в таком заявлении состава наследственного имущества, на которое наследник просит выдать свидетельство. Следовательно. В заявлении о принятии наследства можно сразу указать просьбу о выдаче данного свидетельства. За выдачу свидетельства о правильном на наследство необходимо уплатить госпошлину, а при обращении к нотариусу, занимающегося частной практикой, также уплатить услуги технического характера. В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 333.24 Налогового кодекса за выдачу свидетельства о правильное на наследство по закону и по завещанию государственная пошлина уплачивается в следующих размерах. Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателям 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей. Другим наследникам 0,6% стоимость наследуемого имущества, но не более 1 миллиона рублей. Пунктом 5 статьи 333.38 Налогового кодекса предусмотрены льготы при обращении за совершение нотариальных действий. Так от уплаты государственной пошлины освобождаются граждане за выдачу свидетельства на наследство при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комната или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, этой квартире, комнате после его смерти. Имущество лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных, или общественных обязанностей, либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям. В число погибших относятся также лица, умерших до истечения одного года вследствие ранения, контузии, заболевания, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами. Также освобождаются от уплаты государственной пошлины при наследовании вкладов в банках денежных средств на банковских счетах физических лиц страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования сумма платы труда авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации о интеллектуальной деятельности и пенсии наследники не достигшие совершеннолетия к дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми в порядке определенным законодательством установленная опека, освобождается от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство, во всех случаях, независимо от вида наследственного имущества. Согласно статье 1163 Гражданского кодекса, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, за исключением случая, предусмотренного настоящим кодексом. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения 6 месяцев, со дня открытия наследства. Если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Согласно статье 72-73 основ законодательства Российской Федерации о нотариате после выдачи свидетельства нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня, предоставить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в органы регистрации прав, то есть Росреестр. Государственная регистрация прав собственности на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из единого государственного реестра недвижимости получить которого можно самостоятельно. В таком порядке происходит принятие наследства путем подачи по месту открытия наследства заявления нотариуса. Принятие наследства с совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, происходит в следующем порядке. В соответствии с частью 2 статьи 1153 Гражданского кодекса признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. В частности, если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательства или притязания третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц, председавшихся наследодателю, денежные средства. Принятие наследства должно произойти в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Приняв наследство в течение шести месяцев, необходимо подать нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и подтверждающий документы. Правила подачи заявления и оплата государственной пошлины аналогичны приведенному выше примеру. Как разъяснялось Пленумом Верховного Суда Российской Федерации о судебной практике по делам о наследовании, наследникам могут быть представлены, в частности, правка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, обнесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя и тому подобные документы. Следовательно, названные документы подаются вместе с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу. После этого нотариусом будет выдано свидетельство о праве на наследство и поданы соответствующие.